Человек разумный – это способный к обучению и развитию интеллекта живой организм. Толпа же, напротив, – это зачастую неуправляемое скопление предрассудков и сводов, никем не обоснованных, передающихся по соседству убеждений, осмелившись переосмыслить, которые ты моментально становишься объектом насмешек и обсуждений за своей спиной. К одному из таких безнадежно устаревших и необоснованных ничем, кроме того, что так просто нужно, относится убеждение о наличии завтрака и поговорки типа «завтрак всему голова», просто озвученное по телевизору мнение человека со сцены конкурса «Мистер Олимпия» или опубликованной статьи в фитнес-журнале о пятиразовом питании чемпионов. К сожалению, при этом выпускается одна малая, незначительная поправка на то, что вся фитнес-индустрия построена на приеме запрещенных гормональных препаратов которые просто-напросто требуют многоразового безжиренного питания от принимающих их атлетов для достижения хоть и кратковременного, но все же впечатляющего результата в наборе объемов мышечной массы и процента подкожного жира. К сожалению, эта самая фитнес-индустрия не имеет ничего общего с здоровьем и в погоне за идеальными формами, в нож идет все и ради того чтобы выглядеть по мнению судьи идеально на сцене атлеты и участники соревнований пускаются во все тяжкие и вслед за ними пытаемся следовать мы обычные люди улавливая каждое слово и стараясь запомнить все обрывки информации которые мы пытаемся применить затем на себе в ожидании чудесного результата но к сожалению кроме повышения массы тела за счет откладывающегося жира демотивации мы зачастую ничего не получаем. Ведь правила игры для натуральных, не использующих гормоны атлетов и фитнес-энтузиастов абсолютно иные. Вместо того, чтобы вкалывать себе синтетические гормоны, мы должны стимулировать выработку своих, собственных. Ведь именно на гормонах, таких как тестостерон и самотропин, тот самый гормон роста Строится человеческое здоровье, красота и долголетие. Правила тренировок, питания и отдыха для нас также должны быть написаны людьми, не использующими допинг. Друзья, я предлагаю вам мой опыт. Строительство тела без стероидов, спортивного питания и многоразовых приемов пищи основаны на глубоком понимании процессов обмена веществ в нашем организме. Моя главная цель – это распространение знаний о здоровье, культуре питания и разумные тренировки для каждого. Эти знания я накапливаю и проверяю на практике уже более 15 лет и могу с уверенностью сказать, что с гордостью поделюсь ими со своими детьми основные правила тренировок и питания очень просты и интуитивны кушай реже пропускай завтрак и отодвигая обед как можно дольше ибо тот самый гормон роста самототропин творящий чудеса омоложения и жиросжигания работает только на фоне полного отсутствия инсулина который моментально выделяется во время приема пищи и полностью блокирует его работу и даже наоборот способствует отложению жира понижению уровня энергии и общей сонливость я уже не говорю о списке болезней и расстройств преждевременных смертей а сердечно-сосудистых заболеваний при частом питании насыщенным быстрыми и некачественными углеводами полуфабрикатами и всем тем что приносит нам такую неописуемую радость потребления конфеты молочный шоколад пончики булочки хлеб маффины все то что продается закрытая в банках и упаковках заваленные ряды в супермаркетах выбором у Кем-то уже приготовленное. Это легкий и удобный способ питаться. И, конечно, наши любимые рестораны быстрого питания, в которой стоят огромные очереди на получение комбикорма, который запустит выработку гормонов счастья и радости и сделает человека удовлетворенным на несколько ближайших часов. Я же призываю к образу питания, в основе которого лежит не лишение или насильный отказ от пищи, приносящей радость. Нет, нет. Такие варианты являются заблаговременно провальными, поскольку ни один человек не сможет жить в бесконечном, жизненном лишении, и рано или поздно он сорвется, а к глубокому пониманию того, что радость от приема пищи и удовольствие можно получать без вреда для здоровья. Мой выбор лежит в сторону продуктов с большим количеством полезных жиров, поскольку именно они позволяют оставаться сытым дольше и играют главную роль в гормонотворной функции человека. Не говоря уже о вкусовых качествах полезных и насыщенных витаминами и минералами, углеводах, с высоким содержанием клетчатки и полноценным, не синтетическом белке из мяса и рыбы, а не банки с протеином. Все те продукты, которые были в доступе человека в течение всей нашей истории, за исключением последних 200 лет. Мы намеренно избегаем все те блага, цивилизации и продукты рассвета пищевой промышленности, ибо нет в них ничего доброго для нашего тела, кроме удобства потребления и искусственной бури вкуса, что заставляет снова и снова искать этот кайф. Тренировки, тренировки должны проходить как буря и отличаться интенсивностью, самоотверженной работой с базовыми, тяжелыми, многосуставными упражнениями на результат а я сил и эмоций. Кричите, если хочется, станите, если нужно. 20-30 минут 3-4 раза в неделю после хорошей разминки принесут невероятное удовольствие и заставят ваш организм проснуться от спячки выбросом анаболических гормонов. Не кушайте после тренировки не меньше часа, осмельтесь ослушаться. Общепринятое запугивание о катаболизме и слушайте свое тело. Это можно назвать периодическим, интервальным или прерывистым голоданием с использованием палеодиеты и элементами высокоинтенсивного тренинга со свободными весами в своей основе. Я же называю это образом моей жизни, где научно обоснованный здравый смысл берет верх над искусственно насажденными нам идеалами красоты и приумножает наше здоровье